Настало время недорогих квартир в городе Сочи. Дом полностью жилой, обжитой, все как положено, полностью безопасная сделка, договор при продажи продаже мат капитал. Вот она у нас школа. Видите, вот в окне это школа. То есть до школы идти тут вообще одну минуту. Можно использовать как для жизни, как для отдыха, так и для сдачи. Дорогие, огромнейший привет! Мы, как обычно, в городе Сочи. К вашему вниманию, классный домик на микрорайоне Макаренко. По недорогим деньгам. Настало время недорогих квартир в городе Сочи. К вашему вниманию жилой комплекс «Олимпийский». Вот такой вот симпатичный прикольный домик. Уже построены с Сделки регистрируются в Росреестре. Проходят ипотеки. Ну, полностью законный дом от и до. И в нем живут уже люди-человеки. Вон они. Вот там у нас входная группа. Ну, я предлагаю пройтись по неотносительно небольшой территории нашего жилого комплекса. И сразу же показать, как он выглядит. Вид, профиль, анфас и так далее. Чтобы его было видно со всех сторон, как говорится. Вот так вот выглядит наш домик. Симпатичнее имеются балкончики и хорошие видовые характеристики также парковочные места домик у нас еще раз повторюсь жилой комплекс олимпийский это построенный сданный дом в нем живут люди еще раз дорогие друзья пока снимал видеоролик сел аккумулятор на видеокамере в общем здесь у нас все как положено прописка росреестр договор купли-продажи ипотека вообще, то есть полностью надежное законное жилье. Видите, вот здесь у нас непосредственно и там и здесь имеются парковочные места. Сверху, снизу, сбоку. И также у нас здесь есть еще детская площадка. Детская игровая площадка. Причем она такая, знаете, видовая, можно сказать. Здесь у нас внизу зелень под домом. Вон он снова наш дом. И вот здесь у нас снова лес. Еще раз, в чем фишка и главная отличительная особенность данного дома. Во-первых, Здесь бесстыже дешевое жилье И я сейчас покажу вам это бесстыже дешевое жилье Мы сейчас с вами пойдем зайдем в этот дом И посмотрим, что же в нем Готовы? Ну давайте Прежде чем зайти, я постараюсь обойти и показать включая входную группу как говорится главный подъезд нашего дома есть вот так вот подъезд снизу но есть у нас еще и подъезд входная группа сверху поднимаемся поднимаемся идем еще раз говорю дом полностью жилой обжитой все как положено полностью безопасная сделка договорку при продаже мат капитал в общем все максимально безопасно здесь вот такой вот наш Домик, входная группа, посмотрели и проходим. А в доме у нас, видите, да, тут почтовые ящики, подъезды выглядят следующим образом. И пройдемте-ка сюда, дорогие друзья, глянем, как выглядят места общего пользования, мопы. Вот такие вот подъезды, такие стены, декоративная штукатурка. И, в принципе, все чисто, опрятно, аккуратно. В дом зашла управляющая компания. Здравствуйте. Пойдем. Теперь уже настало время посмотреть непосредственно сами квартиры. Управляющая компания Эксперт. Так, давайте-ка непосредственно сами квартиры. Сами квартиры у нас очень недорогие. По 170 тысяч рублей за квадратный метр. Смотрим квартирки. оставши роскоши. Видите, вот такая квартирка. В принципе, высоченные потолки, что-то порядка 3,5 метров. Здесь у нас Площадь это 22,2 квадратных метра. Входные двери менять не надо. Коммуникации все центральные технология строительства дома. Монолитный каркас с блочным заполнением. Ну, вот такая вот неплохая квартирка. И цена у нее Ржака ТВ 3 900. За 3 миллиона 900 можно купить данную квартиру и в ней уже жить, заходить. Двери вот такие вот. Ну, можно не менять. Можно не менять, можно сразу же проживать. Ага, следующая квартира. Следующая квартира. Точно такая же планировочка. 22,1 квадратных метра. В общем, данная квартирка Идет у нас по 190 тысяч рублей за квадратный метр. Еще раз говорю, все коммуникации центральные. В основной своей массе, конечно же, здесь представлены квартирки в виде э, студий. Студии, студии, студии. Закрываем. На, идемте следующие смотреть. Ну и крайние вот эти вот покажем. Прокажу крайние квартиры. Вот такая квартирка. Кому она интересна, если она интересна, то вы получаете вот такую квартиру. <смех> Недорогую студию. 22,1 квадратных метра. путь как бы нравится, не нравится, дорогие друзья, тут решать вам. Но мне кажется, за эти деньги по цене 3 900 4 миллиона, это очень недорогие предложения и дешевые варианты. Но мне больше всего нравятся вот эти вот угловые. Давайте-ка сюда. Мне эти угловые нравятся по причине того, что здесь уже у нас площадь получается больше. Это 24 квадратных метра. Разворачиваемся. И квартирка у нас будет стоить всего-то 5200. За счет чего она больше? За счет того, что у нее санузел утоплен в ту сторону. То есть вот так вот выделяете санузел. Тут у вас кухня, здесь у вас кровать и напротив телевизор. Обгненная студия. Еще причем на коридорное. Остается место. Вот такие вот большие панорамные окна, практически панорамные. Школа. Вот она у нас школа. Смотрите, вот в окне это школа. То есть до школы идти тут вообще одну минуту. И райончик, микрорайон Макаренко, это один из самых таких развитых микрорайончиков для постоянного места жительства. Подъезды чистенькие, аккуратненькие, квартиры стоят недорого. Вот это отличительная особенность данного дома недорогие квартирки здесь в изобилии. То есть, ну, в основном своей массе во всем доме минимальные площади 22 квадратных метра, максимальные, которые остались сейчас в продаже, это 25 квадратных метров. Исходя из этого, недорогая цена... Обыкновенная студия. Можно использовать как для жизни, как для отдыха, так и для сдачи. И вообще для, для какой цели, я не знаю, конечно, вам это все это необходимо. Если вам это необходимо, то, дорогие друзья, от 3 миллионов 800, 000, сейчас я вам скажу минимальную стоимость, даже 3 миллиона 600, 000, вот в этом доме, в построенном с данным, можно купить квар. Заходить делать ремонт и жить на Макаренко. До Маремола у нас здесь максимум 15 минут пешком. Мой номер 8 918 880 0747. Звать меня Дима Дима ЮДВ. Кому нужна информация по этому дому, жду вашего звонка, дорогие друзья. Не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. На сегодня пока. Увидимся!